Всех приветствую! Начинаем астрологический прогноз на завтрашний день. Про сегодняшний день я рассказывала вчера. Напомню, что сегодня Накшатра Мригошира в 13.30 по Москве начинается. Мы об этом говорили вчера. Посмотрите в записи. Сегодня мы говорим о завтрашнем дне, о 28 июня. Самые важные точки, которые мы затронем сегодня, Накшатра Ардра и соединение Марса и Раху очень непростое вплоть до 10 августа. Это самое главное, о чем я буду сегодня говорить. Пока вы все собираетесь, я всех вас приветствую, всем вам очень рада. Хочу сказать, что у нас всего 15 минут. Мы очень кратко, емко говорим о четырех параметрах. День недели, лунные сутки, умонастроение дня или Накшатра и какие-то особенные астрологические позиции. Мое отличие в том, что я говорю не о том, как планеты на нас влияют, а о том, как они отражают нашу реальность и наше сознание. Задача джиотиш, конечно, намного шире, чем прогнозы. Прогноз – это так, понюхать, вдохнуть аромат джиотиш на 1%. Основная задача джиотиш – помочь человеку в его личном индивидуальном пути и раскрыть все его предназначения. И также очень важно, что мы говорим именно о э, сидерическом зодиаке, да, то есть Яна, не Раяном, не западной. Почему сидерический зодиак? Почему джиотиш? Потому что это соответствует истинному положению небесных тел на небе. И если вы сравните это с астрономическими показателями, они будут идентичными. Меня это очень радует, что это истинные положения. Поэтому я делаю на этом акцент. И вообще, это очень такие многовековые задачи человека. Поэтому мы говорим о джетиш. И начинаем. Так. Луна у нас, смотрите, получается, сегодня понедельник. Кстати, самая такая тонкость сегодняшнего дня, о которой я вчера говорила, сегодня продолжаю, это то, что Марс в самом пике ганданты. Да? Об этом я скажу в конце, потому что, прежде всего, нам нужно про Накшатру поговорить. Вот. Но имейте в виду. Прям сегодня шанти-день должен быть, на максимальных основах шанти-день. Не провоцируйте ни себя, ни других, у всех клинит сознание. Марс в Ганданте, особенно действия, могут быть абсолютно неадекватные действия. Что с этим делать, я говорила в уроке о Ганданте. надеюсь, все посмотрели уже. Еще немножечко сегодня поговорим о гармонизации. Вчера один тип гармонизации, даже два типа гармонизации дала, сегодня еще глубже скажу. Так, значит, Луна у нас еще сегодня в Тельце переходит в Маригаширу. Это другая часть Тельца в 13.30 по Москве. А завтра у нас... Ардра начнется аж в 16.30 на кшатра Ардра, да, настроение. Пару слов о вторнике и о лунных сутках завтрашних. Завтра, вторник, день Марса, накладываются э, такие два жестких параметра. Вторник это жесткий день достаточно в течение недели. Я люблю расставлять акценты, приоритеты, чтобы у вас в целом практично откладывалось то, что нужно, да, потому что в геотише в астрологии миллион параметров, и нужно для себя постоянно выделять самое основное и главное. В течение недели самые непростые дни, второе, Суббота. Завтра получается напряженный день, потому что это марсианский день, а в Марсе а Марс олицетворяет не только наши действия, но и нашу определенную такую внутреннюю агрессию и эмоции такие огненные. И поэтому вторник должен быть самый спокойный. Пожалуйста, никаких свадеб на вторник. Вот. И завтра еще накладывается Артра. Очень жесткая Накшатра. Но у этой жесткости тоже есть, понимаете, природность. А сегодня мы об этом поговорим, как это рассматривать и разворачивать в плюс. И лунные сутки завтра, 15-е, лунные сутки, убывающие луны. Тоже такой параметр накладывается. В общем, сегодня и завтра такие дни, когда нужно прям успокоиться, прям осознанно пойти в различные инструменты, которые у вас есть, которые вас успокоят и не провоцировать не провоцироваться не вестись так сказать не входить вот в эту вот Завтра будет всех накрывать такое отождествление со своей внутренней такой агрессивной частью. Поэтому спокойно. Минимальные движения куда-нибудь, особенно в скопление людей, пожалуйста, за сегодня и завтра. Это прям вот пик будет. В среду начнет уже прям попускать всех абсолютно. И к первому числу вообще будет легче, к первому июля. То есть завтра у нас и вторник сложный, и 15 лунной сутки убывающей луны. Это один из непростых дней. Луна такая, да, самая-самая-самая невидимая. Потом он начнется на опять рост, да? у нас месяц разделен на две части, убывает, и э, растет луна. На этом я не остановлюсь, потому что это больше нужно для личного гороскопа, а вот Накшатра, на этом мы подробнее давайте. Ардра, Ардра, Шакти Накшатра, это шестая Накшатра у нас, острая. Вот я прошу вас запоминать, э, что вот э, мы, мы с вами по всем Накшатрам идем, очень до этого непростая Накшатра, которую прям нужно запомнить, что она не непростая, это Пхаране, она вообще в разряд свирепов входит, а ардра, она острая, и тоже вот ардра, ну, непростая энергия, давайте о ней поговорим. Шахтинок кшатра кстати, она лежит полностью в близнецах, это сектор, э, в принципе, вот, знаете, вообще, как нужно все запоминать, э, нужно представлять себе вот этот зодиакальный круг, а ученики, представляете, дома гороскопа, и, ну, я люблю... Алмазный стиль, и вот по этим алмазным домам, так сказать, у вас в голове должно это держаться. И в принципе, когда мы говорим о Накшатрах, это, это часть э, третьего сектора, да, раз это близнецы, это часть третьего сектора, так или иначе. И это должно вам всегда помогать... Э, ну, в запоминании того, как это гармонизировать прежде всего. Поэтому разум включаем. Когда Ардорф, приходит в шахте Ардры, ее так непросто поймать, особенно, кстати, напишите, у кого она проявлена. Я вообще хочу, чтобы вы мне всегда это писали, когда я веду эфир, потому что мне интересно, как у вас проявлена та или иная о я говорю. Может быть, у вас Лагна, это в меньшей степени проявленность. Может, может быть, у вас планета какая-то в той накшатре, о я говорю, пишите прям. У меня такая-то планета в Ардре, у меня такая-то, у меня Лагна. Мне очень интересно, потому что интересно даже, кто собирается на прямые эфиры, кто все это слушает, кто дает мне обратную связь, о которой я очень прошу. Вот, поэтому Адра сложная достаточно, да, но в ней есть очень интересные параметры. Это из сек третий сектор, Луна у нас по близнецам идет. Вот, и шахте этой Накшатры способность прилагать упорные усилия, которые касаются достижения целей. Запишите, поразмышляйте, долго на этом не останавливаюсь, я дольше всего хочу остановиться всегда на девате, на кшатре, то есть рычаг управления гармонизацией. Вот, еще шахтия. Способность к безэмоциональной, мощной сакральной аналитики. То есть в секторе близнецов логика отключает. Ой, простите, эмоции еще не включились, вот так можем сказать. Эмоции включаются в четвертом секторе в созвездии рака и в комнатах, так сказать, рака, да? комнаты это Накшатра, я образно говорю, чтобы вы понимали, вот Луна у нас идет, 12 домиков Луны, она вот 27 состояний, 12 домиков и в каждом домике по 3 комнаты. И вот у нас вторая комната, то есть вчера была часть близнецов мригашира сегодня у нас Ардра, основная такая энергия. Дума близнецов, вот, и здесь эмоции еще не включились, поэтому безэмоциональная, мощная, сакральная аналитика, иногда такие бывают задачи в жизни, где нужно отключать вот эмоции, и это будет плюсом и силой, вот завтра будет такая энергия, что-то нужно, в общем... Э Лучшая гармонизация Ардры — это, конечно же, джиотиш, потому что там нужна аналитика и вот эта способность к этой аналитике, логике, расчетам различным — это вот Ардра в самой своей сути. И переходим к Девате. Девата Накшатры — это самое главное, что нужно запоминать про Накшатру, потому что это та энергия, которая свяжет вас в плюс, если вы знаете этот плюс, да, и вы сможете ä, поймать эту шахту в пространстве и э, действовать в соответствии с этим умонастроением. Тогда получится, получится синхронизация с пространством, и вы прекрасно проживете этот день в ресурсе, особенно если у вас какие-то важные события, давно назначены на этот день. Девата, Накшатры Адра, называется Рудра. Рудра. С санскрита рудра переводится как яростный, ревущий, красный, красный. Смотрите, какой, какой цвет я сегодня подчеркиваю рудры, о которой я рассказываю. Это одна из 11 форм Шивы, представляющая себя гнев, ярость, в природе гроза, буря. Вот, вот это ощущение, оно завтра, вот. но это же мощная энергия, которая в итоге, внимание, исцеляет. То есть рудра это и разрушительная энергия, и целительская, запоминайте. То есть разрушается эгоизм и невежество. То есть это вот этим вот оно исцеляется, что... Это сильно должно быть разрушено завтра. Поэтому, как всегда, вот я вам всегда говорю, самая лучшая упа гармонизация любых пространственных состояний, вашего состояния сознания, это знание и получение знаний. Вот джиодиш, это, конечно, особенно свой гороскоп, когда вы изучаете, это очень круто, это лучшая гармонизация, изучать это. Правда, изучать можно очень по-разному, и можно в этом очень сильно ошибаться, например, только читать статьи или отрывочные видео смотреть, или только смотреть прогнозы и не учесть серьезно да вы э, перед собой конечно закрываете все возможные двери ресурсов джиотиш поэтому еще раз и еще раз неустанно говорю что самое главное будет вот, обучаться глубоко серьезно с личной обратной связью от учителя по вашему гороскопу вот тогда конечно в том числе вот этот сектор шахте ардры будет вам очень доступен а, потому что в целом для людей которые не знают как это развернуть в плюс это конечно очень разрушающая энергия поэтому символ этой шахте прежде всего слезы все плачут а когда человек плачет когда он не понимает целостность всего процесса понимаете он испытывает боль потому что он не понимает зачем это почему сейчас и так далее и так далее а когда вы видите этот весь процесс целостно вы как бы над ним стоите и его анализируете вот эта сила джетиш прежде всего в своем гороскопе конечно же то есть момент вашего рождения момент э, вот эта точка начала на самом деле она, она такая крутая это даже Ладно, не буду об этом, хотела про, про, про один сектор нового целительства рассказать, но я не успею, об этом как-нибудь другой раз. Давайте про Рудру. Значит, разрушается эгоизм невежество, этим исцеляется человек, и вот эта целительская энергия Джалаша на сан она находится тоже в Рудре, вот. Одна из форм огня, обратите внимание, этот огонь тут тоже продолжается, который в критике начался, вот тут вот оно еще продолжается, третья чакра считается, что Рудра божество третьей чакры, вот, владыка пяти природных стихий. Вот это вот то, что нужно поразмышлять над этим, и мы переходим, то есть про Артру я вам рассказала, запоминайте ее, на нее ничего не нужно начинать, особенно завтра, видите, сколько параметров соединилось, это не каждый раз происходит, каждый месяц и каждый день он не повторим, как каждый из вас вообще ничего не повторяется в этой матрице, она всегда уникальна, каждый миг уникален, и когда вы этот каждый миг начнете осознавать, как я осознала момент, когда у меня падала сережка на днях, это было какое-то, я я была очень удивлена, как я это почувствовала, учитывая, что я шла мимо шумной дороги. У меня в левом ухе был звук, был информация, и я чувствовала, как она падает. И я остановилась. Это просто очень круто. Это был знак о том, что я в очень верном направлении сейчас размышляю, действую. У меня тоже очень интересные процессы происходят в обучающем формате. Я готовлю новые этапы обучения. Так вот, про Ардур мы сказали. Что еще хочу сказать? Кстати, ганданта уже началась в 2.30 по Москве сегодня, не забудьте. И со среды будет легче, я это сказала. Да. Но в целом... А, вот, соединение Раху и Марса. Оно, получается, у нас уже пошло, то есть сейчас оно уже вместе. И в целом до 10 августа это будет продолжаться. Это непростое соединение. Это в первый раз за много-много лет. То есть у нас... Я ввела эфир, Раху вошел в Овну, да, и это определенный новый цикл смотрите обязательно этот урок кстати кто-нибудь напомните чтобы я прикрепила ссылочку посмотрите обязательно про переход раху вовна это вам много до да, знаний как вообще жить в ближайшие полтора года а туда сейчас присоединился к раху зашел в дом раху марс и соединение марса и раху это просто ну, очень непростое соединение его конечно можно разворачивать в плюс как и все остальное но вот это будет до 10 августа, поэтому держитесь. Вот этот шторм он будет, конечно, продолжаться. Но когда его нет, вот скажите мне, то одно, то другое, то одно, то другое. И это нужно просто принять как... Я двумя словами, когда это объясняю, говорю, мы не пришли сюда, не в детский сад. Мы пришли сюда развиваться, эволюционировать и здесь, чтобы игра была интересная. Вот в астрологических это очень хорошо отражается через вот такие различные транзиты, и Марс плюс Раху это очень агрессивная энергия, потому что это в Овне сейчас собирается, да? а Овен это марсианская энергия. Поэтому, с одной стороны, этим сектором управляет Марс, и это круто, смотря какой у вас Марс. Я бы так хотела сказать, что всем нужно сейчас над Марсом работать, над Марсом. Красный, красный цвет, да? подчеркивает Марс. И самое главное, у па я вчера говорила, сегодня повторю, чтобы вам запомнилось, Смотрите на Марс в вашем гороскопе. Если кто-то до сих пор не знает, где ваш Марс, плохо, надо это восполнить, я могу в этом помочь, в конце скажу как. Где он стоит и какими домами он управляет. Вот в этих секторах нужно прям вот все срочно проснуться и действовать мудро действовать в соответствии с вашими задачами и так далее второй пункт я вчера говорила благотворительность всегда когда вам страшно какие-то сложные периоды идут направляйте благотворительность с намерением с гармонизировать это положение Это будет очень и очень круто плюс смотрите про ганданту нужно что какие-то великие дела по этим секторам э -э -э, с хотя бы хотя бы прийти к ним в эти дни, когда Марс идет по Гонданте. И все будет замечательно. Все, время подошло к концу. Я хотела вопрос Юлии ответить про детей. Наверное, я на вопрос-ответ там скажу. Поэтому я сейчас, наверное, завершаю на сегодня все. Завтра жду вас также в 9 часов. Завтра у нас будет следующая Накшатра. И мы ее будем тоже рассматривать очень интересно. А новички, пишите лично. Хочу разбор, если вдруг не знаете, где у вас знаете, находится Марс там, и все остальное. Все. Всем спасибо. Пишите комментарии. Это ваш энергообмен. Я очень жду. Буду сейчас читать, потому что не успеваю в эфире. Всем пока.